Витя с трудом поднялся с кровати, голова привычно кружилась, хотелось лежать без движения, но он как-то собрался силами. Похороны его давнего студенческого друга проходили на каком-то заштатном кладбище. Вот вроде бы перед смертью все равны, но географию и деньги не обманешь. Поэтому к малообеспеченным людям, неудобно размещающимся на вечный покой, Приходит до неприличия мало людей, как на сами похороны, так и потом на годовщину. Так вот, Витиного друга Борю хранили неудобно. Если не на машине, то на метро час, потом еще маршрутка минут сорок. Маршрутка, идущая на кладбище. В них почему-то практически никто и никогда не разговаривает громко по телефону. Да и водители почему-то вежливее, чем в обычных, ну либо нам так кажется, Витин, собственный водитель, буркнул. Кто ж сюда ездить-то будет, а? На улице было морозно, безснежно. Витя даже как-то вдруг стал поживее себя чувствовать. Редко выходил в последнее время надолго, а тут такая прогулка. Гостей пришло немного, хотя Боре было всего-то 49. Обычно в таком возрасте, если отчаливаешь, живы многие, поэтому похороны многолюдные. Но не в этот раз, нет. Холодно, далеко. «Бедно!» Витя поймал себя на мысли, что хочет проснуться. Он, он не мог поверить, что Боря умер. Он, ну, не мог, и все. Вспомнил последний разговор со своим другом. Прошло всего четыре дня, а ему казалось, ну вообще, ну пару часов. Последний раз они встретились в хосписе. Болтали. «Ну как-то? А почему здесь?» «Я так понимаю, можно было бы дома еще пока?» Можно, но, слушай, я тут договорился, но как-то приняли пораньше. подготовились, так сказать, но прочувствуя атмосферу. Мне так лучше, если честно. Чего, своих не хочешь мучить? М -м. Слушай, они как посмотрят. Я тут, знаю, стал мастером успокоения близких и друзей по поводу своего ухода. Иногда, мне кажется, это у них рак, а не у меня. Надеюсь, тебя успокаивать не надо, а ты всегда был непробиваемый. Меня не надо, нет, я не собирался тут тебя сочувствовать. Особенно, когда медсестру твою тут увидел. Ничего такая, ты еще мой обед не видел. Я честно скажу, я не помню, когда настолько размеренно жил последний раз. Сплю по часам, ем тоже по часам. Может, поменяемся? Ой, нет, не, не, не. Ленкин, меня твоя Маринка в гроб за три дня вгонит. А тут мне врачи целых два месяца дали. В смысле? Два. Ну да. Хорошо, что. июль, август. 31 день в каждом. Черт. Ну да, да, ладно. Не разбежишься. Ну у меня тут план по сериалам есть, который я так и не посмотрел. Литературу хочу подтянуть. А то мало ли, но ну, на том свете библиотека, как в отеле. Вполне возможно. Зато с авторами лично пообщаешься, это интересней. Это точно. Да слушай, мне тут столько организационно закрыть надо. Сдаю, жизненный отчет. Вдруг выяснится, что земля на даче оформлена криво. С акционерами какие-то неясности. Плюс, ну, Сереге вопрос с поступлением. Короче, у меня тут все расписано, знаешь, по минутам до самого конца. Хотя могу, конечно, умереть раньше срока. На том свете скажут «недоношенный явился». Надеюсь, у них там хоть инкубаторы есть, выходит как-нибудь. Смешно. Это я запишу. Ну, тебе если что помочь, то скажи, Лейкин. Вот это смешно. А не то, что мертвец недоношенный. Поможет она? Ты мне как брат, но... но мы оба знаем. Если ты начнешь моими делами заниматься, то я без земли останусь, без бизнеса. Про Серегу вообще молчу. Ты просто, знаешь, в гости заходи. Хотя, знаешь, нет. У меня к тебе дело. Вот будет минутка, вот этому мудаку Ширину дай в табло. Я тебя очень прошу, только не убей. Это запросто. О, и правда скот редкий. В самого руки чешутся, я бы убил бы. Но поберегу твое тамошнее спокойствие. Мое? Ну, ну представь, я вот Ширину убью, и получится, вы там с ним сразу увидитесь. То есть мы с тобой хрен знает когда, а ты с ним Сразу. И мне обидно, и тебе неприятно. Лекин, Лейкин, ты не ссы. Я тебя там сразу увижу. Умру. Зачекинюсь, как молодежь говорит, ты сразу ты следом за мной. Че это? Ты думаешь, я тоже, что ли? А, не-не-не, ты сто лет проживешь. Ты пойми, там все так устроено, что время течет по-другому. Здесь года, там секунды, как в космосе. Сколько бы ты ни прожил, я тебя сразу увижу. Даже соскучиться не успею. Ну и, и меня, ну, например, баба Тома, она, она тоже она не ждала меня все эти годы. Я по ее времени сразу приду. Ни хрена себе, это те, кто сказал. Ты что, прочел где? Да прочел в одной книжке. Я, как понимаешь, поднатаскался в этой теме. Ну, кстати, очень может быть. Подожди, стой, стой, стой. А как ты меня узнаешь? Я же старый буду. Лейкин. Там не идиоты сидят. Я тебя увижу таким, каким видел в последний раз. Это такой фокус, я не понял, но устроено толково. Вот, вот, допустим, бабу Тому я увижу старой. А она меня, каким я был 10 лет назад, когда она умерла. А ее мама бабу Тому увидит девушкой молодой. Так что ты хоть пол поменяй, прибудешь ко мне мужиком и относительно молодым. Только вот я тебя прошу, бороду сбрей. А чё? А мне нравится. Да бриться тебе, лень, придурок. Я же знаю. Ну да. Ну ладно. С бородой, так с бородой. У тебя-то как? Ну, хотел сказать по сравнению с тобой не так плохо. лекин ну, юмор, не твое. Что не так? Да, все хорошо в целом, но Ксюша, знаешь, что-то с ней. Что-то не так. Что случилось? Здоровье? Помочь, чем? Не-не-не, нет, -не -не. все со здоровьем хорошо. У нее почти друзей нет, парня тоже нет. Ходит на лекции, возвращается, сидит дома, либо бродит одна по городу. Ну, иногда на какой-нибудь день рождения свалит. М -м -м. Ну, что это такое? Ну, ну, 18 лет, ну, гуляй, не хочу. Ведь не страшненькая. Да она у тебя красивая, ты чего, я с детства помню. Ну, а интересуется чем-то? Да нет, я не знаю, никак не спросишь, но ну, все в порядке, подрабатывает официанткой. Ну, все равно. Может, в религию ударилась? Вроде нет, но... Восток читает, но там же философия. Я хотел ее с собой взять, ты бы с ней нашел общий язык, хоть поговорил бы, но она бы изревелась. Она чересчур впечатлительная». «Лейкин, чересчур не бывает. Не всем такими бревнами быть, как ты». «Ну да, это правда». «Ну, в общем, короче, я с ней говорю, она на меня смотрит, как будто я ребенок». «Вот я выступил, да? Приехал к другу в хоспис и нагрузил». «Да, выступил». А ты не помнишь, как ты ко мне на сборы приехал и сожрал все, что мне мама привезла? М? Ладно, не переживай. Всех дел не переделаешь в моей ситуации. У меня лишний день, тем более, в месяце. С Ксюшей повидаюсь, реветь не будет, надеюсь. Спасибо, Витек. Какой то какой-то человек все-таки, а? Обычный. Ладно, мне сейчас кое-что делать будут, ты. Лучше поезжай. Спасибо, старик. Даже не знаю, что сказать. Скажи, не скучай, точно не ошибешься. Боря вышел из хосписа, поехал домой, зашел к Сюше, она слушала какую-то музыку, решил прилечь и а потом уже рассказать все про дядю Витю. Проспал до вечера. Утром нужно было бежать на работу. В офисе Боре стало плохо, и он умер. Внезапная остановка сердца. Когда Вите сообщили, он долго не мог прийти в себя. Боря убежал на тот свет раньше. Молодой, здоровый, боря умер, а Витя в хосписе еще нет. Интересно, у Бога, понимание иронии. Ремарк бы оценил. Все-таки встреча его с дурацкой бородой. После похороны Витя подошел к Ксюше. Дядя Витя, спасибо, что пришли он Он нас так любил. Ксюша заплакала, но быстро остановилась, замялась и как-то аккуратно, но с большой любовью сказала: Я все про вас знаю. Как дела, не спрашиваю. Папа мне сказал, что вы в хосписе. Обычно все произносили это слово через паузу, уводили глаза, а Ксюша сказала все спокойно. Это да, да, Ксюша, не самое веселое место. Зато есть время подготовиться, все дела в порядок привести. Угу. Папа вот не успел, хотя он бы их еще больше запутал. Слезы снова скопились на зрачках. Именно недостатки какие-то дурацкие, раздражающие нас при жизни привычки, мы потом вспоминаем десятилетиями, как самое дорогое, что было в любимом человеке. Это запутало бы это точно. «Ксюш, ты расскажи, как -то. как жизнь?» «Все хорошо, дядя Витя, я ну, учусь, работаю, ну, официанка, ну да. Ксюшечка я брать не буду. Папа мне сказал, что очень за тебя переживает, ну, точнее, переживал». Ну, что ты все время одна, уж насколько он носорог, и то чуть слезу не пустил. Он попросил меня с тобой встретиться, ну, как-то поговорить. Получается, последняя просьба, сама понимаешь. Ну, не выполнить не имеем права. Надо же, не думала, что папа об этом думал. Представляете, а я, я давно хотела именно с вами поговорить, я с ним напрашивался, а он не пустил. Да ты что? Ну, давай завтра, давай завтра увидимся. Только если тебе несложно, ты ко мне приезжаешь, Место не лучше, люди все хорошие. Но пообещаю, без слез. Мы твои проблемы решаем, не мои. Мои, знаешь, не решить. Договорились? Конечно. Я обещаю плакать не буду. Ну вот и здорово. Ксюша была очень трогательная, какая-то очевидно такая неудобная для сегодняшнего мира, казалось, ни мир, ни она не знали, что делать друг с другом. Одета просто, практически без косметики. Одна сережка, браслет индийский, телефон треснутый. Она хорошо отучилась в школе, легко поступила в университет. Зачем-то на исторический. Родителям так и сказала, что чтобы от лекций получать хотя бы радость. Со сверстниками отношения были ровными, даже приветливыми. Она много раз пыталась влиться в компанию, но прислушивалась к беседам и понимала, что ей там ну как-то тяжело, неинтересно. А еще у нее было такое... Не злое а и радостное лицо. не злое и радостное лицо сегодня очень большая роскошь. Люди настолько боятся завтрашнего дня, что на всякий случай встречает его готовыми к битве. Отсюда и наши злые лица. Конечно, у каждого есть в гардеробе несколько добрых масок, иногда мы их носим целый день. Но как только расслабляемся, сразу же становимся мрачными, агрессивными, ну или просто несчастными. Тут как у кого с силами на данную минуту. Витя завтрашнего дня уже не боялся по понятным причинам. И его лицо постепенно потеряло вот такое привычное выражение превентивной агрессии. Но ходить несчастным он не мог себе позволить в силу характера. Не хотел никого оглушать своим диагнозом. Лицо у него стало добрым и счастливым, как у Ксюши. Лица Вити и Ксюши встретились. На следующий день Ксюша приехала в хоспис. Долго разговаривали. Она о своей жизни, будущей, он о своей прошедшей, немного о будущей. Правда, Вите казалось, что это она ему объясняет, как все устроено, а не он ей. И вообще он стал сомневаться, кто кому нужен больше был в этот момент. Один их диалог он вспоминал до самого конца, они вдруг стали обсуждать тему своих и чужих. Дядь Ведь. свой человек — это очень просто. Ну, ну, ну, все дело в счастье и несчастье. Свой человек — это тот, которого делает счастливым и несчастным то, что делает счастливым и несчастным тебя Понимаете? У меня тут недавно парень наклевывался. Нам даже какое-то время вместе интересно было, а потом, ну, казалось, ерунда, у него какие-то кроссовки модные украли, он на них там, оказалось, долго копил, да деда с особой. Так вот он, когда их сперли, он чуть не заплакал. Он сказал, что теперь три месяца никуда из дома выходить не будет, чтобы другие такие же купить. Он на идее экономить собирался. Я им их подарил. Сразу же, мне кое-что отложено было. Никогда его таким счастливым до этого не видела. И сразу стало ясно, чужой. Он, кстати, сам все понял. Деньги сразу вернул. Хотя, наверное, его просто не полюбила, иначе радалась бы только тому, что он счастлив. Ксюша, интересно, мне всегда казалось, люди так похожи в том, что их делают счастливыми. Нет, не похожи. Иначе не было бы столько несчастных людей среди тех, кто получил все, к чему стремился. И расходятся люди тоже поэтому. Один к одному счастье идет, другой к другому. Они друг к другу просто не свои. А у тебя своих много? Вы первый. Ксюша сказал это легко, без женского кокетства или романтического подтекста. Вы вот сказали, что счастливо снег вдыхать. И я тоже. Вы не думайте, нет, я вас не влюбилась, нет. нет. Просто так получилось, что мы познакомились, когда вы... На этот раз она остановилась, не сказала все сразу. Витя это заметил. Да уж, умираю. Нет, вы, вы уходите. Ну, вы просто уходите, а сейчас вы особенный. Витя защемила внутри из-за фразы про своего, у него этих своих тоже было не так много. А тут, перед самым концом, встретить еще одно. Ему стало грустно, он решил отшутиться. «Я точно ухожу, даже убегаю. А то папаша там твой вот один, скучает. Но скоро увидимся». И Витя посмотрел на Ксюшу, его сердце сжалось от страха. Ксюша, что ты так смотришь? Думаешь, мы там а? не встретимся?» «Думаешь, там нет ничего? Скажи». У голоса Витьки впервые за долгое время звучала безнадежность. «А вдруг Ксюша знает что-то, чего не знает он? Вдруг его там никто не ждет?» Ксюша сразу закачал головой с каким-то особым теплом и опять же без всякой патетики стал рассказывать, как рассказывает другу о просмотренном хорошем кино, легко и немного торопливо. «Ну нет, нет, конечно, есть. Только там и есть». Сюда мы просто вышли из дома ненадолго, а теперь возвращаемся домой с прогулки. А может быть все еще проще, знаете, вы там утром проснетесь, глаза откроете и подумайте, ни хрена себе мне тут за ночь целая жизнь приснилась. И пойдете на свою небесную работу. На какую? Скидывать на землю снег с облаков. Хорошая ты мне работу нашла. Думаете есть лучше? Думаете, есть лучше что-то во Вселенной, чем скидывать на землю снег с облаков? Голод Ксюши стал другим, каким-то сверхъестественно объемным, обволакивающим, заливающим все вокруг, как шум сильного ветра в ночном лесу. Витя начал терять чувство пространства, комната исчезла. Остались только Ксюши на глаза в которых появилось какое-то бесконечное, безмятежное море неземной любви, зовущей Витя к себе. У него пересохло в горы, он прошептал: Тум! Думаю, нет. Витя все понял про Ксюшу, кто она, зачем она пришла, точнее, за кем. И это невозможно, но такая простая мысль совершенно не укладывалась его в голове. И чтобы хоть как-то удержаться на ногах, он попытался вернуться в реальный разговор. «Слушай, ну, знаешь, я люблю снег чистить. Успокаивает». «Представляешь, один раз ну, снег чистил на даче перед домом, браслет нашел, всех соседей опросил, никто не сознался. Я его себе оставил, оказался старинный. Вот так снег почистишь иногда. Как он там оказался?» Ксюша улыбнулась, она поняла, что дядя Витя обо всем догадался. Тоже вернулась в реальность и задорно ответила, «Ну, значит, надо ему было к вам попасть». Вот он снегу и ждал. Извините, слушайте, а вы не могли бы мне его оставить на память, а я потом, когда у вас внучка будет, я ей передам. Я не потеряю, я обещаю. Буду носить и думать о вас, когда идет снег. Мало ли это вы там лопатой мажете. Внучка будет? Будет. Подарю. И видите, стало совсем тепло, он успокоился и окончательно поверил, что... «Скоро он будет дома». Каждую ночь ему снилось, что он сбрасывает снег с облаков, потом идет к себе. И видите, даже расстраивался, когда просыпался в палате. А потом он закончил все дела, и на следующий день пошел снег. Много снега. Машины врезались друг в друга, пешеходы падали, все ругали городские власти, и только Ксюша смотрела в ночное небо. Улыбалась и говорила: "Ну хватит, дядь Ведь, ну хватит".